Всем привет, с вами Светлана Денисова и ура, ура, ура, у нас наконец появился клуб английского языка. Я вас приглашаю принять участие в этом клубе и клуб называется «Разговорный на английский для начинающих». Я решила проводить их каждую пятницу. Мы с вами будем разговаривать на английском. Вы будете в суперсовременной программе видеть друг друга и разговаривать друг с другом по-английски это мы едем в лодок». Мы собираемся и все едем в лодок. Итак, чтобы принять участие в нашем клубе, вам нужно всего лишь зарегистрироваться на ссылке и быть в нужное время в нужном месте. До встречи!